Смотрим дом в Черешне. Откатные ворота, парковочное место, дагестанский камень в отделке и облагороженная территория. Теперь заходим. Это кухня-гостиная. Здесь совмещенный санузел, а рядом выход на задний двор под большим навесом. Теперь второй этаж. Свой санузел и помещение свободной планировки. Со своим большим балконом и видом на Адлерский аэропорт. Площадь дома 139 квадратных метров на трех с половиной сотках земли. Да, свет, газ, центральные, канализация, лос. Звоните.